Всем привет! Большое спасибо, что участвовали в конкурсе репостов. Давайте посмотрим, кто победил. В транспорте полном, только думаю о тебе На рабочих переговорах Снова думаю о тебе Волнуюсь, волнуюсь, волнуюсь, волнуюсь, волнуюсь, волнуйся о тебе волнуюсь волнуюсь, волнуйся, волнуюсь, волнуюсь, волнуюсь о тебе На материнских капитанешегородском кредитном союзе двести восемьдесят девяносто девять, сорок четыре,